Погнали! Жми! Привет, зрителям русской водки в CSGO! Сайт Файрскин специально для моих зрителей подготовил крутые бонусы. Для начала давайте выполним их условия. Привяжем профиль ВКонтакте. Также подпишемся на их сообщество. Ну а теперь мы можем крутануть карты удачи. на они помогут тебе выбивать самые крутые скины. Давайте сделаем это. И нам выпадает с вами скидка в 15%. Активируй эту карту, чтобы получить скидку 15% на следующее открытие кейса. Для активации нужно собрать одну карту. Но это еще не все. У меня есть специальный промокод именно для тебя. Называется он водкой, и ты получишь 26% к пополнению. Заходи на FireSkin, получай только лучшие скины. Ссылка в описании. Моя жизнь, пушки и Заходи на чтобы таким крутым. Тут выпадается Ну, короче, однажды я расшила и... Ааа, да я прикалываюсь, я никогда не рашу! Нахрена, чуваки, в жопу это долбаная! Я хочу показать вам лучшую вещь, которую вы когда-либо видели в этой игре. У нас тут бутылка на земле, видите? Фигась! Больше в 20-100 раз! Вы можете себе представить, что мы можем вытворять с этой штукой? Стрельни мне, хер! Стрельни мне, хер! Пальни мне сюда, чувак! Клянуть богом, моя жена хочет, чтобы у меня был большой хер! Русская водка в CSGO GO 4. Че чё за черт? Разве это не было в последней части? Что за хуйня тут происходит? Мужик, там сейчас пять парней стоит, я не знаю, что. Да блин, у меня больше нет дронов. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Мужик, я не знаю. Погодь, что? У тебя все еще тот детонатор? Да. А, отлично. Подожди секунду. Что ты хочешь мне сказать? Что ты собираешься? Если бы ты выпускала игры так же быстро, как ты гоняешь на этой долбаной тачке, то было бы намного лучше. Ты же понимаешь это? Жми кнопку, когда скажу сейчас, ладно? Окей, круто. Погнали! Жми! Хочешь знать, как на самом деле работает ВХ? Ладно. В общем, все, что тебе нужно сделать, в одну руку взять дрона, ясно? А в другую руку ты берешь камеру своего лица и вставляешь камеру в дрона. Типа вот так. И ты просто позволяешь дрону улететь и летишь куда захочешь. Например, если я полечу на точку А, тут на Оверпас, я смогу увидеть одного парня у банка, двух на пленте, одного грузовика, и я не вижу пятого. Он, наверное... А, вот он, бежит на банане. Это работает, чувак. Ну, разве вак не палит это? На самом деле нет. Вак довольно бесполезный, если честно. Я покажу тебе, о чем я. Итак, теперь представь, что это врата античта. Если ты хочешь играть в эту игру, ты должен пройти через эти врата, и только тогда ты сможешь войти во вселенную CS Если ты не читеришь, эти врата всегда открыты для тебя, и проблем нет. Но если ты читеришь, и хочешь войти в них поиграть, есть четыре огромных засоба, которые ограничат тебя от вселенной CS И ты можешь никогда не войти в них и помешать кому-либо играть. Но есть еще кое-что про эти двери. И это то, что врата на самом деле... Эти oh, двери открываются say. вот so, так. The... <laughs> Чё за нахуй? Об этом я и говорю. Типа, любой может войти сюда. Любой 12-летний пацан с читами с сайта ksgoblack.ru из России может просто войти и выйти с ВХ. И, блин, всем будет наплевать, чувак. Это просто... <плес> так, сдай назад, тут никого нет. Это, наверное, лучшая идея, что у нас когда-либо была в этой игре. Ты понимаешь это, да? <смех> Чувак, ты слышал о последних новостях? Они добавили женских ботов в CSGO. Ты можешь представить, как будет круто заспавить их прямо тут? Я ждал этого момента целую... <смех> Боже мой! Привет, приятно познакомиться, парни. Здравствуйте! Они прекрасные. Одну неделю спустя. Куда ты идешь? Я иду на точку Б, окей? Как поставишь бомбу, оставайся на точке А. Я пойду на точку Б. Мы берем игру и все. Это просто. Без обид. Без споров. Ты никогда не брал меня с собой на Б. Ты, как остальные мужчины, ты никуда меня не берешь. Не спорь. Бот ей бы так со мной не поступил. Тогда иди обратно к боту Гейб. Я не должна быть с тобой. Я заслуживаю большего. Я свободная независимая женщина. Мне не нужны мужчины в моей жизни. Я не, не твой мужчина! О чем ты, блядь, говоришь? Да меня прямо сейчас домогаются. Почему ты тебя должны домогаться, стерва? Окей, okay, я не думаю, что здесь кто-то есть. Ты можешь, пожалуйста, пойти проверить кухню. Я думаю, парень прячется там. Куда? В кухню и апартаменты. Можешь пойти проверить? Я думаю, парень там прячется. Что ты только что мне сказал? Я сказал, иди в кухню. Почему так сложно понять? Можешь, пожалуйста, пойти в апартаменты и в кухню? Почему так... Ой, подожди. Нет. Ты чертов кусок дерьма. Я не имел в виду.. Да кто ты такой? Я тебе выржу прямо по-твоему. Кто-то трогал мой бабаяга рано этим утром. Кто-то убил пять наших людей, используя это оружие. Это оружие, как мы все сейчас хорошо знаем, еще прототип. И только мы здесь знаем о нем. А это значит, что кто-то здесь крадет наше оружие и продает его другим. Кто-то здесь. Шпион Запада. И это очень волнующая информация, потому что это может быть любой отсюда. Это может быть ты, Юрий. Это можешь быть ты, Василий. Это могу быть я! Это может даже быть. Подожди-ка минутку. Подожди-ка минутку. Никому не двигаться. Никому не двигаться. Юрий. Владимир. Василий. Джон. Что это? Джон, что? Подними руки вверх! Руки вверх, гадкий предатель! Да как ты посмел использовать мое оружие против моих людей? Ты стоишь на своих пальцах! Твои пятки даже не касаются земли! О, я помню тебя! Я помню тебя! Ты, парень, что, напоил нас? О, я так долго искал тебя! Я так хорошо тебя помню! Что за хуйня? Для чего, блядь, они это будут использовать? Что ты делаешь с этим так 9 9 раш Не хотите ли немного водки, гомроды? Ох, наконец-то ты в моих руках. Василий! Василий! Юрий! Тащите его на базу прямо сейчас! Я хочу показать ему кое-что очень важное. Всегда думал, что Джон — подозрительное имя. Есть что сказать напоследок? Нет, я не знаю путь, дружище. Но я, должно быть, знаю того, кто знает. Следующая русская водка в CS GO 5 выйдет в пятницу. Надеюсь, ты будешь ее ждать. И спасибо большое тебе за подписку на мой канал, а также оставляй лайки. И да, возможно, ты видел этот ролик у другого ютубера, но это просто-напросто, потому что он решил озвучить быстрее меня. Можешь посмотреть также другие анимации на моем канале и посмотреть предыдущие части русская водка в CSGO 4. Спасибо большое за просмотр. Удачи!